Скажите, если после постановки программы ощущается исток энергии через волосы, это нормально, как это влияет на исполнение программ? Ваш ищущий ученик, пройдите первую ступень школы класс и ставьте ритуальную защиту. А вот то, что у вас ощущения такие над головой, это говорит о том, что у вас развиваются привязанные двойники, которых я рассказываю на третьей или четвертой ступени. И это хорошо. Ваша ученица, спасибо за поддержку, молодеете на глазах. Построили с волосами метаморфозы. О -о. Ваша семья для меня пример. Если прошу вашего прибежча, сразу получаю помощь. Вопрос такой, читай мантру, амитапхи, шабри, деви. Делаю практики магии денег. Не всегда получается ежедневно, не страшно. Сделала почти все обряды в начале года из вашего семинара. Надо долго... А, из семинара новогоднего, понятно. Вначале было менее с бисом, теперь наступила полная тишина. У мужа такое тянется. Ну и события нынешние нерверушие. Вопрос такой, что нужно делать в виде 333 скорости. Много читать, много радоваться, брать мужа гулять, за ручки ходить, танцевать вместе. Помните, я говорил об эзотериках, которые инская энергия. Вот гуляние с женой, гуляние с мужем, гуляние с детьми, обнимание, танцы. Это все включает вот эту энергию инь. Руками вы не сможете зарабатывать. Вот если кто-то понял, используйте. Никакая не чужеродная энергия у вас, вся ваша. Вы просто не верите в веру, то, что будет хорошо. С огромным удовольствием смотрю ваши прямые эфиры, они заряжают энергию. Ура! Я думаю, многим женщинам будет интересен вопрос: есть ли способ предохранения от нежелательной беременности? В жизни бывают всякие ситуации. Купите коды Дуйко, первая часть, я там даю мантры, чтобы не забеременеть, и даю коды, чтобы не забеременеть. Также есть платные шумы, чтобы не забеременеть. Все есть. Ученица подарила ступени, прошла программирование, здоровье налаживается, нравится творческое развитие, пишу картины маслом, мастерюсь дерева, пока ничего не приносит доход. Ничего, выставляете, все будет получаться, просто нужно это делать долго». Сегодня обратился человек и говорит, я занимаюсь гаданием и начала вести блог свой, Валерия ее зовут, и начала вести свой блог, но у меня нету людей, которые бы добавлялись, а я так хочу, чтобы добавлялись, хочу вам дать совет, если вы идете, ведете свой собственный блог, то у вас начнут люди добавляться в ютубе есть определенная такая система сейчас в случае если вы хотите стать популярным известным блогером вам нужно выпустить не менее 250-500 видео вот когда у вас будет 500 видео вас youtube начнет продвигать до этого момента пробиться никак невозможно, то есть это мертвая точка, начинают блогеры с того, что у них должен пройти вот этот процесс 500 видео, если у вас 500 видео будет, и большинство из них ваши и хорошие, и только тогда вы сможете вырваться, до момента пока у вас будет 500 видео, вы и так просто не вырветесь, вам надо тогда вкладывать деньги в развитие и так далее, а так само собой ничего не получится.